Я попытался его прояснить, но э, каждый раз же, понимаете, образ вот так вот не сформируешь полностью, да, чтобы это было, э, ну, образ формируется, а вот словами объяснить, да, э, слишком это долго получается, да. Спрашивали о том, какие ощущения, э, наличие, присутствие, понимание э, потока. Вот, об этом вот вот, но я как-то упустил, наверное, в этот раз, вот сейчас дополню. А смысл, собственно говоря, вот этого потока, да? То есть это получение, э, человека, когда выходит на уровень понимания того разными методами, это достигается, чтобы вы понимали. Э, я считаю, что это нужно именно каким образом, как я озвучиваю. Всю жизнь так сказать, свою изучаешь окружающий мир, изучаешь любую поступающую, доступную тебе информацию книжное издание, как правило, вот давно было в советское время, сейчас интернет это главное, и общение с человеками, чтение мудрых книг, желательно общение с максимально здравыми человеками, специалистами в своей хотя бы сфере, вот, и личный опыт, применять на личном опыте, смотреть на свои жизненные ситуации, которая проходил, э и определять по аналогии, вот По перспективе, ретроспективе, масса э, вариантов, как работать, э, обрабатывать информацию. В общем, изучайте все это дело. Когда э, получается, это я э, свой метод, свое понимание рассказываю, другие действуют по-другому. Так вот, когда с информацией научился работать и много уже употребил ее, потихонечку начинаешь выстраивать свое миропонимание, мировосприятие и даже мироздание. Вот, когда это уже более-менее обосновано, здание э, уже как-то остойчивое получается, то есть вышел э, уже на уровень знания. Нужно обязательно э, эти знания множить, а множить это значит нужно помогать еще кому-то. Слово разделить или делить, наделять это не особо здравое, поэтому вот так вот вы э, выскажусь, да, что это нужно помогать другим овладевать этими знаниями, только таким образом. Вот. И опять же, это все не останавливаясь, Продолжаю все изучать мир, контролировать, практиковать и практиковать. Самое главное – знание отдавать. Это в моем разумении. Вот И тогда начинает приходить ведание, то есть включается вот этот поток. Что собой представляет этот поток в моем разумении? Это э, общение частицы Всевышнего с основной частью, со Всевышним, да? со всем вот этим энергоинформационным пространством посредством вот этого канала, который мы представляем собой, вот, вот это вот тело физическое, кроме этого еще другие тела и оболочки. Вот этот канал, который соединяет и объединяет все тела и оболочки в единую такую энергоинформационную структуру. Вот, вот этот канал, вот, я канал, вот, этот я считаю потоком. Это который здравый. Это который здравый. Другие есть персонажи, которые воспринимают разную информацию. Вот там пришли методом слепой печати, там, телеграфисты или телеграфистки там записывают, да, вот им кто-то что-то в ухо дует, и они там в отключенном абсолютном состоянии берут какую-то ручку или садятся э, за клавиатуру компьютера и набирают там огромные в килобайтах тексты всевозможные, да, или там в десятках, или в со со сотнях страниц рукописного текста, вот, ну, я считаю это абсолютно нездравым, потому что этот поток может приходить из любых абсолютно источников. Как правило, они э, не позволяют никакой проверки, то есть чисто автоматом включили, тебе передали, как по телеграфу, да, без всякого. Вот, то есть ключ доступа к тебе получили и в тебя запихали как на флешку как вы вставляете вот флешку да, э, и скачиваете на нее или потом из нее в компьютер в другой, точно так же и вот этих вот используют для слепой печати и приема вот этой информации каналы не проверенные, они как правило не позволяют э, проверять те которые подают и эти персонажи, которые считают что они принимают информацию там от Бога от Всевышнего, блин, от каких-то там плеят и прочих этих самых, как правило, не очень бесятся, когда их э, затрагиваешь и спрашиваешь, как ты проверяешь правдивость поступающей тебе информации. Вот, вот это, у таких вот это биороботов, это дико бесит. Вот. И не нашлось ни одного еще биоробота или биороботесы, с которой э, общение Попытка общения. Проверить, как источник информации нужно проверить. Проверить здравость этой информации. Как вы проверяете. Все время вот начинаются обиды, плевки. Ты вот не понимаешь, ты вот не хочешь поверить, что это вот лично Всевышний мне надиктовал. Ну, Поймите, здравые человеки понимают, что персонификации Всевышнего в виде вот некоего такого тела, который там прыгает дедушка какой-то бородатый или лохматый, или вообще какой-то рептилоид на тучке где-то носится, да, вот ну, такого не может быть. Это или детская, или недоразвитая фантазия может только говорить вот таким вот образом. Персонифицировать в виде человекоподобного существа не должно. Наши даже тела, вот те, которые, условно говоря, самого высшего уровня, которые я видел, они, условно говоря, человекоподобные, но они гигантские и несколько, нет, несколько трудно осознать все их размеры и только общее понимание, что это не, нечто человекоподобное. Но это, опять же, транслируется таким образом, чтобы была какая-то какая обратная связь, интерфейс, чтобы был какой-то налажен. А так мы просто сгустки, огромные сгустки энергии. Точно так же огромная вся вот эта вот вселенная, это энергии сплошные. Вот такие вот пироги. Возможно, это излишне говорю, потому что кому-то это не понравится, это вещи. Большинству хочется, чтобы их Всевышний был такой же самый бородатый или такая же красивая там женщина, да, родина-мать или там это самое, да, богиня Рожана или там кто угодно, да. Или Ева там для кого-то. Вот. Но э, не будьте настолько наивными.